Чтобы мужчина был удовлетворен, удовлетворен жизнью, ему первое, что нужно, это уметь трудиться. Я это знаю, что такое, поэтому э, понимаю, как важна эта точка опоры в жизни для мужчины. Умение трудиться, делать все, что, как говорится, возникает в жизни, он умеет это делать. Именно так ставится вопрос. Ты умеешь это делать? Не пробовал, но умею. Вот такое умение, такие навыки, набранные с детства, с подросткового возраста, с юношества, позволяют по жизни идти уверенно, спокойно. То есть ты уже имеешь одну точку опоры точно. Вторая точка опоры для мужчины, чтобы он уверенно шел по жизни и чувствовал себя комфортно и не пил. Если он не реализован, то он начинает пить. Так вот, вторая точка опоры — это понимание, что такое женщина, зачем она рядом, какая в ней глубина, божественность, как много в ней всего богатства такого, которое мужчине как раз нужно для его творчества, чтобы он понимал, что именно рядом с женщиной он становится творцом. Без женщины он зачастую не, не творец, а разрушитель. Поэтому Такое глубокое понимание женщины, любовь и уважение к ней, это позволит ему иметь вторую точку опоры и уже твердо стоять на земле двумя ногами. И третье условие для мужчины, чтобы он действительно чувствовал себя мужчиной и творцом по-настоящему, не только твердо стоять, вот, имея первую вторую точку опоры, но и быть масштабным, иметь вектор жизни быть уверенным на этом пути, то есть двигаться, двигаться и масштабно двигаться. Вот тогда это мужчина.